Всем привет, с вами Жека, и сегодня я хотел бы пригласить вас к себе в гости, в дом. Ну что, народ, добро пожаловать ко мне в дом. Вот это вот такая летняя кухня, а я уже вам про нее рассказывал. Здесь тоже матушка все недавно переделала перед своей смертью. Сделала на московский лад обычные деревенские табуретки. Море моей обуви, как вы уже успели, наверное, заметить. Это память о маме, он даже пахнет моей мамой, поэтому он так и будет здесь висеть или где-то еще, но это память о моей маме. Кровать, на ней также моя мама спала, теперь на ней сплю я. Кресло крутое, а, мое любимое, всегда смотрел в нем телевизор. Вот так вот я сидел и щелкал, смотрел телевизор, садился на пол, вот так вот даже поближе наверное да, вот так брал в руки джойстик от а Энди и играл зимой дом не протапливается и зимой здесь не бывал никогда ну, когда маму похоронил и поэтому дом стал сырость и вот обои есть печка это все печка, деревенская печь реальная печь такие вот стулья это уже наверное классика таких уже не делают вот это вот вещи, которые я собрался около помойки поставить. Может быть их люди разберут. Такой вот проигрыватель на пластинках. Вот этот вот кошелек моей мамы. Весь, как вы видите, изрезанный, рваный. Она под пояс попала. Когда я все здесь переделаю, Хотя у меня даже как-то рука не поднимается, здесь что-то переделывать. Всем привет, с вами Жека, и сегодня я хотел бы пригласить вас к себе в гости, в дом. Вокруг дома мы снимали видео, как я убирал траву, как я сажал малину. Как я розы пересаживаю, как я много чего здесь сделал, хотя еще и половину не сделал. Приехал я на лето сюда, может быть останусь навсегда жить, я пока не решил. Но Периодически, если не останусь, то буду приезжать и здесь что-то чинить, что-то присматривать за домом. А пока что я хотел бы вас пригласить внутрь дома и поделиться своими воспоминаниями, как я здесь проводил летние каникулы, ну и зимние тоже бывало, я собираюсь в доме делать ремонт, поэтому пока я тут ничего не изменил. Хотелось бы для себя это поснимать, но также и поделиться с вами если вам понравится это видео ставьте лайки комментарий, комментарии подписывайтесь на мой канал ну что народ добро пожаловать ко мне в дом вот это вот такая летняя кухня я уже вам про нее рассказывал когда показывал территорию вокруг дома осы залетали в обшивку дома вот это вот уже внутри мы находимся Здесь, слава богу ос нет вот это вот виноград который я вам показывал вот я шторку отодвину, вам покажу надеюсь всем видно э -э такой вот эту веранду я хочу расширять э -э переделывать ее поэтому поснимаю пока есть возможность ну что народ пойдем вовнутрь дома полы уже все старенькие краска облазит но они наверное лет 25 назад были э -э покрашены я их специально даже наверное не крашу потому что это ностальгия ободранный а пол который не напоминает то что моя матушка жива бабулька жива тоже то что они ходят по этому полу вот Это вот кухня здесь тоже матушка все недавно переделала перед своей смертью сделала на московский лад или как это назвать я не знаю но все прям очень круто не по-деревенски выглядит не как на заброшенной даче. Или вернее в доме в деревне. Здесь есть и газ, и вода. Видно всем, да? Такие вот табуреточки интересные. Вернее, обычные деревенские табуретки. Море моей обуви, как вы уже успели, наверное, заметить. Это все я привез с Москвы. Кто-то вот мамин халат. Я его не стал никуда никому отдавать, никуда выкидывать. Это память о маме, он даже пахнет моей мамой, поэтому он так и будет здесь висеть или где-то еще, но это память о моей маме. Я думаю, кто потерял свою маму, те поймут меня. Вот эта микроволновка, микроволновая печь, я ее привез с Москвы, ее здесь не было, от холодильник мама покупала. Вы, наверное, подумаете, почему так много слов «мама» в этом видео, потому что я очень люблю, любила люблю свою маму и всегда буду о ней помнить. Поэтому дам вам совет, берегите своих родителей, пока они живы, пока вы можете к ним прикоснуться, услышать их голос, потом вы сможете только жить, как я, воспоминаниями. Это очень тяжело, ну, конечно, не у всех хорошие родители, но, думаю, у большинства родителей хорошие, любящие, заботливые и вам будет очень потом тяжело жить с тем, что вы не додали чего-то своим родителям при жизни пока они были живы вот это вот кровать на ней также моя мама спала теперь на ней сплю я а вот это вот кресло крутое мое любимое всегда смотрел в нем телевизор вот так вот я сидел и щелкал смотрел телевизор всем привет еще раз огород где я малину сажал он видите нам да, малину соседский дворик там другой сосед у меня четыре соседа скажем так с каждой стороны по соседу вот. здесь тоже я малину посадил я очень люблю малину я прям ее везде посадил на участке вот эту вот вторая комната так я же вам совсем забыл рассказать как я с друзьями садился на пол так вот даже поближе наверное да вот так брал в руки джойстик от дэнди и играл Metal толпой здесь садились на пол вот я как там сейчас сижу также то есть нас много было и мы играли, рубились во всякие игры прикольные, крутые сначала в Дэнди я привозил ее с Москвы здесь не у всех приставки игровые были поскольку это поселок здесь не у всех есть деньги, вернее, были деньги в те времена купить это 90-е годы, 90-е года а позволить себе игровую консоль поэтому я привозил свою и ко мне приходили ребята, и мы играли потом появилась Sega 16-битная. Если в Дэнди 8 бит, то в Sega 16. Потом появилась 32-битная приставка. Потом уже Sony PlayStation. Первая у меня с первую первая плойка была и вторая была и третья была. Ну и четвертая тоже была. Вот так вот мы играли сидели на нас мама ругалась кричала то что давайте идите там гуляйте на улицу не сажайте себе зрение мы здесь могли сутками сидеть пока не потемнеет на улице также мы ждали мультики утиные истории если кто помнит от Валд Диснея там Чип и Дейл, Черный пла плащ в эти же игры мы играли ту же Дэнди и по выходным смотрели эти мультики по Первому каналу. То есть ужасно их ждали всю неделю. Там когда начинался мультик, все кричали по всей улице. Пацаны, мультики начались. И мы бежали и смотрели эти мультики дома. Кто-то ко мне бежал, бывало, я там с друзьям тоже бегал. То есть у нас такая компашка была веселая. И мы играли, смотрели мультики. Вот это вот вторая комната, тоже все в иконах. Дом намоленный, как моя мама говорила. Я правда я сюда приехал, я здесь действительно высыпаюсь, отдыхаю. Вот это зеркало такое, вот. видно меня. Да, меня видно. Всем привет. Мне на самом деле не особо смешно, поскольку мне довольно-таки тяжело. Это все вспоминать это все э, в прошлом а мне хочется чтобы это было сейчас настоящим вот эти вот э, вещи кстати пуфик который тоже с москвы мама привезла мама много сюда вещей с москвы перевезла э, такой вот пуфик уже весь древний уже весь жесткий не немягкий Кто-то вот, вот обои которые уже отходят О, видно да даже я вам покажу, вот в этой комнате более так четко видно, то, что уже стены зимой дом не протапливается, и зимой здесь не бывал никогда. Ну, когда мама похоронил, и поэтому дом стал на сырость, и вот обои подходят. Я хочу гипсокартон здесь делать поэтому я решил все это снять, потому что если раньше не было да, видео камер, там, телефонов, да, то вся эта память, она только в голове хранилась, да. хорошо, что сейчас можно все это дело снять, и потом, когда здесь все по-другому будет, я буду все это пересматривать и вспоминать. Палы, кстати, скрипят уже довольно-таки старые. Здесь вторая комната, она сейчас уже как, наверное, кладовка здесь служит вот здесь крысы были кстати в этой комнате тоже иконы вот такие вот вы видите тоже да так это шкаф тоже старенький совсем Такой вот. таких уже не делают вот это вот мое оборудование для съемки привез с москвы мой рюкзак который которому я тоже приехал, с вещами он был, сейчас он пустой, как мой желудок, надо попозже что-то приготовить себе, картошечки пожарю, наверное, деревенской, вкусненькой, с корочкой золотистой, вот это вот, и кстати, бабушка жила в этой комнате, бабулька, она умерла в 100 лет, мама за ней ухаживала, прожила с ней 20 лет почти с этой бабулькой, прабабушка моя, скажем так, и вот этот дом остался маме моей, а в итоге теперь мне. Даже видите, здесь вон это, есть печка, это все печка, деревенская печь, реальная печь, рабочая, кстати. Вот. Но я ее буду убирать, потому что он только место занимает, она ей не, не, не пользуется никто вернее я ей пока не пользуюсь и наверное не буду никогда я кое-какие вещи раскидал по шкафам какие-то я людям раздал вот это вот еще одно окно и вон на соседа прям на другого уже на третьего соседа то есть у меня с каждой стороны по соседу поэтому я спокойно всегда уезжаю куда-то далеко то что знаю что люди если что-то мне позвонят или сами придут разберутся надеюсь это мой виноград крыльцо откуда я снимал вступление к этому и другим видеороликам гараж моим он виднеется так вот такие вот стулья это уже, наверное, классика. Таких уже не делают. Вот такой он прям упругий, как новый. Но, в принципе, на нем толком, наверное, и не сидел никто. Вот их даже три. Ой, я тут об люстру стукнулся. Макушкой. Очень низкие потолки. Поскольку бабушка была, прабабушка невысокая, ее муж тоже прадедушка, да и мама у меня не была высокая, я в папу, наверное, у меня папа повыше мамы, поэтому я тут головой э, все обстучал своей. Вот это вот э, вещи, которые я собрался около помойки поставить, может быть их люди разберут, это диски CD, CD-диск, осада что-то. Это с церковью связанная. Мама моя смотрела, тоже очень верующим была человеком. Вот. Но я думаю, людям это нужно будет. Вот они возьмут. Помойку такое нельзя выкидывать. Я поставлю где-нибудь, какого-нибудь подъезда, наверное, чтобы люди увидели и забрали себе. Вот фильм, вот это вот кассеты пленочные все помнят, да, кто с 90-х, с 50 х годов рождения. А те сейчас уже кассет нет на прилавках поэтому я даже не знаю рука как-то не поднимается выкидывать вот но это часы тоже они не рабочие этим часам как мне уже за 30 лет больше тридцатника старые совсем вот эти не знаю сколько их здесь нашел тоже наверное, древний такие вот телефоны получается у нас реклама связного нет не реклама связного это VHS -ка, кассета кстати кто тоже эти времена застал VHS ну я думаю вы видите мне одной рукой очень неудобно вытаскивать сейчас попробую конечно еще руку себе обжег Ну, вот видите да пленка не вытаскивается она не вытаскивается вот это все я отнесу поставлю рядом с каким-нибудь подъездом вот, и люди люди думаю разберут кому что надо так, вот этот вот кошелек моей мамы весь как вы видите изрезанный рваный она под пояс попала, вот, и я никак не соберусь его выкинуть, никак, вернее, не дойду до помойки, и не знаю, стоит ли его выкидывать или нет, это с одной стороны. Память, но суровая память, то, что я не сберег свою мать, и то, что... то, что он мне всегда будет напоминать то что я не был в этот момент со своей матерью и не смог ничего сделать когда она переходила железную дорогу притом она переходила не в неположенном месте а через переход как потом объяснили то что надо было через мост а как пенсионерка пойдет ей тяжело ноги больные были и зима была вот, и меня не было рядом и теперь мне с этим жить всю жизнь не знаю сколько мне осталось жить И часто матушка снится зовет меня к себе но то, кстати на виниловых пластинках тоже древний я его тоже оставлю одной рукой неудобно вот я его открыл, такой вот проигрыватель на пластинках и вот сюда пластинка кладется, где-то они у меня валяются надо искать где-то в коробках и он играет, вот отсюда звук идет, старая древняя вещь, но это уже наверное, не наверное, это классика. Раритет. Все знают, да, что это такое за слово. Как Волга. То же самое. Хожу я поброжу я еще по дому. Потому что потом уже я все переделаю и буду на YouTube заходить и смотреть это видео. И вспоминать, какой он был когда-то, когда я был маленький. И какой он стал предположим когда я все здесь переделаю хотя мне даже как-то рука не поднимается здесь что-то переделывать я бы наверное всю жизнь сюда приезжал и вот ну просто все уже отлетает обои отлетают поэтому надо по-любому что-то здесь делать вот это кстати уголок вернее часть этого уголка мама в Москве тоже покупала в 90-х годах это тогда роскошь считалась только у блатных, мама моя не блатная была, она, я имею ввиду у тех, кто хорошо зарабатывал, вот она прилично зарабатывала в те времена, вот и вот эта вот часть уголка тоже мне напоминает, здесь кстати вот можно что-то во внутрь класть, можно самому туда залезть, Берегите своих родителей, не обижайте своих папу и маму. А маму самое главное не обижайте, папа он посильнее, чем мама. Не забываем подписываться на мой канал. Всем пока.